Всем добрый вечер. Мы продолжаем наши приключения по Альфхейму и садимся в лодку перед сном и продолжим еще на следующей неделе. Продолжим на следующей неделе еще и, ну, уже в периодически, по, то есть, в перемешку с другой игрой уже. И, и также скажу и сам. о том, что до сих пор как-то это... Я обращал внимание, что там те лайки ставят, какие-то негативные комментарии, но, э, но на самом деле теперь меня не очень это заботит, поэтому, потому что главное, почему я это делают, это потому что мне нравится, ну и также потому что это нравится кому-то еще. Ну, во-первых, потому что мне это нравится. он наверху да так сможем мы сюда проплыть? поэтому а интересно восстанавливающая роса и напиток из росы мирового древа обладающий длительным полезным действием постоянное повышение восстановления на два. Итак, это туда, дальше. Так, надо путь назад тогда вот таким способом. Так что, если кому-то что-то не нравится то на моем канале, то это самое не держу, так сказать. равно найду способ как продолжить это делать и делаю как и когда получается не всегда просто есть время достаточно чтобы этим заниматься но буду стараться просто вижу когда кто-то ставит дизлайки и пишет ну это понятно как автор канала я все это вижу я ничего тебе не говорил. Странно, мне показалось, что ты... А! А! Что с тобой? Что-то не так. Голоса. Ты их не слышишь? Ничего не слышу. Теперь стихли. Они все кричали. Целая толпа. Злая. Ты правда ничего не слышал? Нет. Они злые. Так что продолжим Стараться на пути к нашему успеху Даже если кому-то это как-то не нравится Когда мы найдем Способ как это все улучшить Это будет улучшено И никак иначе Как-то вот так вот. Будем делать все возможное на пути нашего успеха. Смотри, может поздороваемся? Нет. Вдруг нам надо помочь? Они нам не помеха, так что не стоит тратить время. Так, здесь, здесь ничего судьбенного. Здесь нигде нельзя причалить, похоже, но все равно на всякий случай проверяем. Так что, думаю, ясно свою позицию сказал, даже если кому-то не понравится. Но да, здесь реально была война, видно. Это уже те кто... немногие, кто остались здесь. Это они мертвые. Продолжаем наш путь. Тут же тоже нельзя высадиться ну, с лодки. Хотя здесь нет места для причала, поэтому... Продолжаем. Вот здесь. Наверное, Область есть, да? открыта. Озеро света. Отлично. А вот здесь можно причалить. О, тут тоже есть чаша с Ура. Давай. Что там сказано? Без меня или во мне только смерть ты найдешь. Но со мной внутри жизни света бретешь. Но тут нигде не трудно. А, надо искать. Назад в лодку. Значит, отчаливаем и будем искать. Так, а посмотрим-ка на карту, о, так, мистические врата, то есть мы отправились прямо от них, и вот у нас озеро света, отлично, продолжаем наш путь. не бы все уладить. Альф прекрасен, но война уродует его. Ты смотришь глазами ребенка. На войне для солдата красота это кровь его врага. Остальную часть души он теряет на время или навсегда. Ты много знаешь про... Область открыта. берег светлых. Эльф. Ради выживания или выгода. Пока забудем об этом. Нужно идти пешком. Кстати. О! А ну, кстати... А ну-ка. Посмотрим, насколько тебя хватит. <с> Это, похоже, все пока. А я думаю... Ну, понятно, что он не просто так среагировал наш сын себе. так тут же ничего, да? да, еще пригодится можешь оставить пока у себя смотрим дальше что у нас тут Вот так. И правда неплохо. Так, смотрим, что у нас тут. Это просто огонь, да? побежали побежали так мы пока сюда сходим отлично ух ты я не знал, что я так могу. То есть, когда не ударил по счету, можно такую способность использовать. Отлично. Удивило, правда. А сколько дальше еще сюрпризов будет? Ничего нельзя сделать, да? Ладно. Ну что ж. так хм, как же назад я понял что пройти нужно ломать а, -а, -а. Надо как-то так стать, чтобы попасть. Чтобы сломать сразу три. Или же? Не восстанавливается, ладно. Пока я посмотрим. Тут. Так. Тут у нас есть сундук, отлично. Безумие ледяного велика. Сильная руническая атака. Три мощных удара подбрасывающие врагов в воздух. Отлично. Так. Атрейус ждет нас внизу. Со мной Атрей. Сейчас вернусь. Так. Хм. Интересно, интересно. Сейчас посмотрим. Попробуем все-таки отсюда. Ладно. получается да ладно ладно ладно не получается так не получается может там ничего особенного нет а я думал что что-то особенное но ну, идем сюда Отлично. Тайные комнаты. Так мы не, не открыть. Карта обновлена. Причал добавлен на карту. Отлично. Так, что-то там есть все равно. Оружие. Смотрим. Лд уход. Так, давайте-ка улучшим. Вот так. И снова улучшить. Вот. Удерживайте к чтобы получить способность, То есть использовать ее. Отлично, тогда. Левиафан. Так. ну что ж мы здесь осмотрели все что могли теперь идем дальше так поплыли О -о -о -о. так что ты хотел рассказать про войну? более опытный воин может выиграть бой но войны выигрывают те, кто готов пожертвовать всем ради победы. Ну-ка попробуй. Мне так нельзя, да? Ладно. Тут причала нет, правда? поплыли дальше плаваем и смотрим возможно все это было когда-то ниже чем это есть сейчас Можем ли мы причалить сюда? Похоже, что нет. Так, смотрю. Где мы плаваем? А, ясно, ясно. Так. Как? Тут есть причал, но прежде чем мы причалим, плаваем еще и посмотрим, что тут-то есть. О. А. Я думал нельзя. Ошибся. устал почему-то отказывался. присказал.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 она обрела цель защищать область открыта она бы святилище световых эльфов не ну, пускай Давай! Давай. Минус один. Да, все равно задел. Ну тебе сейчас уже. Теперь с ними покончено. Так. Здесь тоже нельзя сломать их. Так просто. Ладно. Ну потом тогда вот так, да? Хм. значит, что мы делаем? Снова? Ха. Интересно, интересно. Должно тут что-то быть. Не помогает. Так, ладно. В чем тут загвозка? Тогда да. быстро закрывается. Так. не дает да попробуем снова пробежать а теперь готовимся к бою вот так Ну где ты? Береги, ну тогда так. Все равно выжил. Все равно пробьемся. У нас здесь. Смотрим. А. Отлично. Так. Светилище, да? Так. ну-ка не работает, да? еще одно Готово. Я пока иду. Здоровье увеличено. Отлично. Теперь назад. Теперь смотрим что у нас будет ждать здесь а скорее всего мы сюда не пройдем да? восстановилась я понял хочет хм, интересно так похоже хм, не так просто не хочет открываться. Ладно. Тогда оставим на потом, когда поймем, как это делать. Так, ладно. Тогда идем назад. Вот так. Все. Идем назад все поплыли дальше так погоди ка смотрим М -м -м. отлично поплаваем тут еще немного посмотрим отец а еще голоса? Я знал отчаявшихся людей, которые, когда Во. на нашем корабле закончились припасы, стали пить морскую воду. Они клялись, что сирены – злые существа, которые пели им, на самом деле их жены и дочери, и что они зовут их домой. Они рискнули нашей жизнью, направив корабль на рифы. И как вы им помогли? Мы бросили их за борт. Ой. Ну... Хорошо, что я не пил морскую воду. Да? Это так. Так, продолжаем плыть и смотреть в оба. Может что еще пропустил? Не хочется ничего пропускать может мы отсюда пришли так да значит сейчас поплывем туда причаливаем здесь Наверное, это вход. Идем. Осторожней. Что они делают? Мост исчез. Они накрыли этим кристалл. Зачем? Чтобы не пустить подкрепление. Ну-ка, получайте. Так... вот так а вот так все это все это у нас были темные эльфы как вы понимаете Решил использовать на них спартанскую ярость, но она быстро закончилась. А вдруг мост можно там? Забираем все равно. Так, смотрим, что мы можем сделать. Сейчас посмотрю. Это еще не все. Ну-ка, закидаем ваше с нашим левиафаном. Вот еще одна волна что мы дураки. Вот так. Идем назад к чаше песка. Найдите вход в храм. Сюда же мы не пройдем, верно? Да. Пошли назад. да. Отец! Столбы и кольцо складываются в руну эльфов. Отлично. Что там сказано? Без меня или во мне только смерть ты найдешь. Но со мной внутри жизни света обретешь В общем, это вода. Мальчик! Это снова голоса. Что происходит? Может, это были не злые. Они просили им помочь. Мы пришли за светом. Мне плевать, кто они и чего хотят. Это не особо. Хочешь что-то сказать? Нет. У. Он слышит эльфов, которые зовут на помощь. Похоже. Что это?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 Ах ты ж. Стреляй в них. Получай. Ну давайте. За ними. <свят> Я не боюсь смерти. вот так Готово. ну пока опытным бойцом нельзя назвать но все же не подходи к леткам Так, ладно, посмотрим. Готовься. Минус еще один. Интересно ну, так не попасть отсюда, хм. да? Интересно, интересно. Поэтому. не получится ну и ладно сейчас попробуем смотреть здесь нет здесь ничего ладно пошли-ка дальше вот мы открыли мост Mm. Я готов. Готов. Так готовимся к бою. Mm. Вот так. Mm. Не открывается, да? Ладно, не открывается. Ну и пускай там будут, так. потому что видно, что не открывается. Ладно, ха. ладно тогда идем дальше а как вам такой поворот ударом блокировал но мы все равно справились так нужно искать руны одна из них нет ошибся Ладно, показалось, значит. Что у нас здесь? Похоже, что ничего. Так. Отлично. Тогда... Посмотрим. Хм. Заново. Вот так. Чтобы мы могли пройти дальше. Одна печать есть. Ищем еще. Но ты был не прав. Да. Я маму ни с кем не спутаю. Это была она. Ее больше нет, мальчик. И хватит. Mm. Ну что ж. Готовимся. Это, скорее всего, открыть. Да, я понял. Скорее всего, типа, это заключенные. И вс ⁇ Вот как, надо уничтожить все сразу. Но там это сложновато. Получается. По... Пока я не понял, как это сделать, поэтому я их оставил. Где? Вы видели? И просто идем дальше. А вот это не круто. А как вам спартанская ядость, возле? Ха-ха, мне нравится. ну что ж кто еще значит вот так Напали на нас. Но они еще не знают, с кем связались. Не подпущу. Вот так. Всегда пожалуйста. Ну-ка, новые навыки доступны. Так. Леденящий взрыв. Серия с броском. Леденящий взрыв. Давайте. Вот так. Все. Можно это купить. Тогда. вот дальше дальше что еще ледяной порыв закушайте на так это топором наносящие огромный урон давайте вот так используем опыт дальше изнуряющая буря берем ледяная гордость ну и пока на этом все так что у нас тут можно приобрести пробитие блока вот так тут никакие способности пока не можем открыть и так что ж то есть <смех> спартанская ярость вы это видели Тут не Жаль, что уже не да ее с нами нет где нельзя выходить с Мидгарда. Так. Ну-ка. Осмотримся. Да, мы тут не пройдем. Так. Интересно. Чтобы освободить сундук. А пока не получится да и так ну, на этом мы будем заканчивать надеемся вам понравится На этом у нас все всем спокойной ночи